Голубой-синий Избавиться от белого Полностью-полностью избавиться от белого Штрихом распределительным Избавиться от белого Количество краски на толстке должно быть такое Чтобы когда ты сделаешь вот так Было что ударить Хорошо? Давай Удавливательно Смотри, не появляется лишнее вещество. Только вот здесь впервые. Очень много ост останется продресей, незабитых забитых краской. И еще вещество. И вот этим вот как комбайн поле движения, чтобы было что удавить, и лишнее вещество сдать, Немножко смуглее будет центральная часть картины, прямо вот так удавливая голубой и синий, удавливая, э, тоже разбеленный, но в меньшей степени, создадим вот эту темную середину, удавливая вниз от линии воды от береговой пойдет вот по такой траектории по вертикальной траектории все-таки мало вещества не знаю почему и так и не добрал потому что опять нечем нечем пользоваться то есть имею в виду на будущее что нужно вещество столько чтобы потом чем орудовать создашь вот это здесь сдавливая вещество с края мастихина с края мастихина сдавливает. в том числе и малым мастихином, создашь идею. Можно чуть поднять гору для могущественности ее. Хорошо? Здесь она придавлена, чуть-чуть ее поднять тоже вот склоны, смотри, склоны вот так вот намять, удавливание краски по склону, появится некая бугристая среда. хорошо? Вещество, чтобы только удавить. Если здесь нам его не хватило, то здесь его слишком много. Акцент на синий, на синий. Не на голубой, который ты в большей степени задействовал, ультрамарин выдали фонтаном. акцент больше на синий. Минимально достаточное количество, чтобы создавать вот эти вот эти следочки. Следочки предгорья. Вот такую возьму этих холмиков край ну все правильно сделал только меньшим количеством вещества обойди хорошо угу. вода Жду, вода нет. нормально нормально немножечко протянешь, протянешь. может быть даже сделать чуть-чуть полосатее полосатее мало вещества Прямо нагнать кистью сначала, потому что будешь долго бороться с этим. Нагнать кистью и чтобы некую нарочитую полосатость, которая будет зеркально по своей затее, как зеркало, насадить. Потом, когда здесь, после этой полосатости, появится горизонтальная укладка, будет ясно, что это плоскость воды. Вот вещества пластикатые чуть с разделом, вот это предгорье и с розовиночкой некоторые проявления вверх тоже с розовинкой там есть, да? Я думаю, ну, ты когда сейчас рас рассматривал ее, с... тоже видел их. Правда? Mm -hmm. Вот эти подъемчики склонов, ущельей. Есть там такое, да? Маленьким мастихином потом возьмешь белило. И начнешь укладку снега. Единственное, что там очень полосато ты возьмешь картинку другую, где не так полосато. Рубленным характером укладки укладываешь вещество. Так. Там есть еще облака. Облака сделаешь пальцем. разрывающим край вхождением вот таким хорошо помнишь мы да вот ты начал некоторую полосатость хорошо вот этот снег отразится вот по такой технологии Согласен, да? Вот он. Можно еще раз чуть-чуть наполнить и еще раз удавить красочку по вертикали. Больше семинки, больше розовинки, чем коричневинки. Хорошо? Потом немножко выдавишь это вещество. чтобы оно отразилось. Очень зелено. Все-таки там краснее. Можно даже оранжевую красноту подсунуть. Хорошо? Оно, да? Что-то такое. Значит, когда ты здесь вот эту полосатость до создашь и снизу вверх, и сверху вниз. Потом вот таким движением, сбивающим в горизонталь, и у тебя выразится плоскость воды. И та мутность, которая в воде свойственна. Вот эти цветочки Придут в картину комом тряпки, комом, очень с веществом. Разбелом розового можно плюс немножко с коричневым. Когда будешь макать, чуть-чуть делаешь чирк, чуть-чуть чирк, хорошо? То есть не только чвяк, но и легкий чирк. А конца вот эти сохранишь, то есть чтобы была конфигурация не шапки, а некой прозрачной среды. Особенно прозрачно вот эти два больших окна, хорошо? Но это чуть позже, когда ложится там. Пошире вот это пятно. Ты это пятно стал срисовывать уже с этой картинки, а у нас все-таки там, там есть ширина этого пятна, правда? У -у -у. И есть мощная темнота в центре, которой очень не хватает в твоей картинке. Рыженького, розового, сверху верх надо еще. Розовый. Да, правильно говоришь. Лежачие к холсту кисть. Берем розовый, голубой и немного коричневого. То есть не только коричневый. Если что, вот так это двигаемся, чтобы не сталкивался. Хорошие окна оставил, пленненько оставил окна. Так, разнообразно. Смотри, корежестый характер укладки. Да? когда мы проводим линию сегмент но да. тонкую линию лучше проводить, сдавив краску, взяв малое количество на край сдавленной кисти, да, сдавить кисть и вот ребром этой кисти любой тонкости веточки сдавленная кисть, сдавленная, иногда даже пустой кистью как бы почти борозда, да. Увлекся ты крупными проявлениями квадратиков, стало больше похоже на небоскребы или какой-то Шанхай там прямо до, до развития Китая, когда он был еще. Есть там, да, вот этот вот? mm -hmm. розовый подъемчик. Так, облаку не хватает светлости на макушках. Согласен? Я, видишь, опять утончил. Угу. Чирка тельно можно наполнить гуще те места, которые исполнены множество этих цветоч... цветочек. Практически идея вот такой же укладки, густой, да, вот как на соседней картине, в самых в этих густых местах, да, и вот они вышли, как бы выпукло вышли, где-то можно веточки красивенько заслонить. Не переборщи с этим. Вот здесь тоже можно парочку вытащить. То есть, та веревочка, которая там была, не должно было быть ее ни чуть-чуть. На воде могут появиться небольшие следочки. Горизонтального характера. Ты согласен? Вода поколемалась чуть-чуть. Да, интересно. Ну даже какие-то уточки поплыли. Ну что-то такое.